Сколько можно ждать, сколько можно ждать снисхождения? Я ж не виноват, это ж от тебя восхищение. Не хватает мне, не хватает только видения. Может просить все. Как принять, как принять такое? Встречи мне торопиться. Что же я боюсь, вдруг пройдешь меня, не заметил. Может быть, уже наши песни были все светы. Да и наш роман.